РУМЦ Северо-Западного федерального округа представляет профессию дизайнер архитектурной среды. Дизайн архитектурной среды – это очень востребованная специальность в современном мире. Мы живем в очень эклектичном пространстве, поэтому задача современного дизайнера архитектурной среды – создавать проекты промышленных объектов, жилых зданий, бизнес-центров, ровно такие – которые бы радовали глаз, которые находились бы в гармоническом единстве с окружающей средой, которые не вызывали бы у нас отторжения, а наоборот создавали очень приятное впечатление и желание жить в этом пространстве. Поэтому дизайнер архитектурной среды должен уметь проектировать объект, создавать творческую идею, подходить к этому очень обдуманно и осмысленно. Но самое главное, дизайнер архитектурной среды должен владеть огромным количеством программ по 3D-моделированию, потому что визуализация – это очень важная составляющая в процессе работы над проектом. Ну и, конечно же, это ведение проектной документации, которая требует огромных затрат. Основные виды деятельности – создание проекта архитектурного объекта в ходе градостроительства, координация и разработка проектной документации, авторский надзор за строительством объекта. К сферам деятельности дизайнера архитектурной среды относятся архитектура, проектирование, геодезия, топография и, собственно, дизайн. Специалист в этой области должен уметь проектировать и создавать архитектурную среду, применять методы моделирования и гармонизации среды обитания, оформлять идеи в проектные предложения и решения. Люди с ОВЗ могут овладеть этой профессией. Дизайнер архитектурной среды – это инженерная специальность, которая предполагает работу за компьютером. Человек может работать в режиме удаленного доступа, ему будет возможно выполнять те профессиональные обязанности, которые связаны с этой профессией, даже если он будет работать дома, имея персональный компьютер и выход в интернет. Условия труда связаны с преимущественной работой в помещении, но могут требовать периодического посещения объектов. Допустима также работа в режиме удаленного доступа. Существуют ограничения, которые необходимо учитывать при выборе профессии. При освоении данной профессии противопоказаниями являются заболевания, соответственно, связанные с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, заболевания, связанные с нарушениями подвижности рук, при этом тяжелые нарушения зрения, в частности, отмечаются, и противопоказания существуют для людей, имеющих когнитивные нарушения, нарушения, связанные с поражением головного мозга и относящиеся также к группе ментальных нарушений. Данную профессию можно получить, пройдя обучение по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Северо-Западного федерального округа по направлению «Дизайн архитектурной среды». Эксперты уверены в высокой востребованности специалистов этого профиля. Мы уверены в том, что эта специальность, несмотря на все трудности, которые, безусловно, могут возникнуть перед вами, будет вызывать у вас только положительные эмоции, потому что творческий процесс, это всегда здорово. И мы работаем для детей.